I think the girls with their nails Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня Бравл Старс, и наконец-таки свершилось. Наконец-таки я получил долгожданный имба балансный гаджет на. Ворона. Крю. А, не знаю, я долго его, честно скажу, ждал. А, хотелось все-таки побегать. Наконец-то я получил. У меня осталось а, в итоге дособирать. Мортис. Мортис. Мортис, Мортис, Мортис. Так, подождите. Тара, раз. Мортис 2? Два гаджета? Охренеть. Всего лишь, ребятушки, два гаджета. И у нас будет фуловый а, Да, два гаджета и фуловый Ак. Когда там будет обновление у нас? Через два дня? Блин. Вообще огонь. Просто, просто пушка. Поехали. Где там? Где там мой ворон? Сейчас потестируем. Так, пообновлялись акции. Давайте здесь побегаем. Понубим немножко. Блин, я таки завтыкал фармить ее. Хотел в силовой гонке нормально поучаствовать. В ренушке. Ладно, посмотрим. Что этот гаджет себя представляет. Надо было, наверное, еще взять пассивку совсем другую. Иди сюда, и дорогой. А, а блядь, он на ульте был. Так нечестно. Так нечестно. Как обычно, я снубил. Шан, шан, шанс, шанс, шанс снупства, ребят, максимальный. Не понял. Блять, у него поджог был. Сука. Ару, блять. Как обычно. Ну, блин, не знаю. Гаджет реально бомба. Как по мне. Просто пушка, щит на 60 в течение трех секунд на 20 процентов давайте еще вот так вот, вот так вот наверное будет вообще огонь. поехали попробуем такой вариант блин это конечно жесть так давай давай Баляйте, чё, по нём ни разу не... Фу, ребятушки, это, знаете, это то чувство, то чувство, когда ты просто пну нубом ну получил пассивку. Так, ладно, поехали. В сраку эту силовую гонку, это не для меня. Нервы не выдержат. Шанс лива кубков максимальный, знаете, получил... Получил пассивку топовую и почувствовал себя терминатором. Сдох! А -а -а! Так, ну тик, конечно, здесь не в тему. Очень даже не в тему. Ну ничего. Мне главное, Мне главное сейчас набрать... Сейчас батька пойдет раздавать люлей всем видали что я там натворил а вам слабо реально реально пушка Блин, крутая тема, не знаю, мне очень нравится. Вот так вот батька тащит, батька тащит. Хорош. Блин, ну не знаю, гаджет конечно супер. Вот не знаю, как кому, но я я его ждал и я его получил фактически в самом конце. King н.с. Что за S King? Так, поехали. Сейчас, блядь, я вас тут вжарю. какая не спряталась, тут думает ее никто не видит что-ли а вот это уже не очень приятно Видали? Видали, как я умею? Блин, ну реально бомба. Просто пушка, честно скажу. Я уже просрал все попытки каким-то хреном. Видите, очень надо аккуратно быть. Надо, наверное, все-таки на планшете играть. На планшете в этом плане будет получше. Ну, блин, не знаю. Крутой гаджет. Просто бомбический. Можно свободно начать ворона апаться. Это один из моих таких любимых персонажей. Правда, не знаю, буду ли апаться. Чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Куда вы там стреляете, ребятушки? Блин, видите, вот я не юзаю гаджет, и реально, и реально печаль. У меня он юзается, когда я жму на клавишу. Вот я просто этого не замечаю, блин, и вечно его юзаю. Печально. Исц, обидно. Это называется шанс слива гаджета просто максимальный. блять там крутишься падла а я я я я видите какая подстава может быть блять что за фигня вот и Блин, они сейчас заберут кристалл. Да, блин, что за фигня, что подтормаживает, так, ну писец какой-то. Еще и вылетело нафиг, но это просто, это просто бомба, пушка, ракета, ребятушки, я люблю, я люблю тебя провод, называется. Слились, блять не знаю, блять, что делать, вот просто вымораживает уже эта тема тоже. Здесь хотя бы, знаете, не тупит на передаче. Ну, то есть передача нормальная, потому что на айфоне не знаю, вот просто, просто бредняк творится. Но блин, что-то последнее время начало вылетать. Ну. Надо будет посмотреть настроечки. Ну чё, старт нау, я ж нажал. Ну. Блядь. Короче, такой вот, ребятушки, видос. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.